Привет. Сегодня расскажу вам о трех китах, на которых держится наше здоровье, продолжительность жизни и общее благополучие. Первый кит – это питание. Второй – здоровый образ жизни. Третий – это эмоции. Расскажу о первом о питании. Прежде всего, никогда не переедайте. Какое количество еды вы бы не наложили, ешьте желудком, но не глазами. Контролируйте этот вот очень важный процесс. Как только перегрузьте желудок. Будете валяться неподъемным салом на диване, либо за рулем, совершенно ничего не соображая. Все силы будут брошены, мобилизированы на то, чтобы переварить то количество еды, которую вы закидали в виде лишнего продукта в свой несчастный желудок. Поэтому рекомендую два способа. Либо не доедайте то, что вы наложили, и обязательно чувствуйте, прислушивайтесь к желудку. Либо в интернете найдите сетку расчета соотношения на вес вашего тела сколько грамм нужно примерно накладывать в тарелку еды то есть рядом держите весы на кухне взвешивайте определенное количество еды в общей сложности и употребляйте на здоровье дальше по питанию не советую принимать пищу после шести вечера не потому что это является неким суеверием это очень важный момент нужно знать я думаю все вы знаете о том то после шести организм замирает, он отдыхает, в течение дня были движения, мысленные, физические тут и так далее. Мы что-то делали, принимали решение. В общем, мы замались, мы отдыхаем. Если вы в этом состоянии будете загружать желудок пищей, поверьте, все непереваренное превратится в жир. Живое отложение будет тяжело, нагрузка на сердечную мышцу, будете забивать желудок, тяжелые желудке и так далее. Проблемы, желудочно-кишечный тракта. Вот оно вам надо. Поэтому. После 6 не кушаем. Другое дело, если вы, спортсмен, или ведете активный образ жизни после 6 вечерней прогулки, спорт, тогда да, нужно покушать. Но не забывайте, не позднее, чем за 3-4 часа до непосредственного сна. Иначе опять будете ложиться спать с полным желудком, это будет тяжело. И в связи с этим появится много всевозможных мелких неприятностей с вашим здоровьем. Принимайте пищу сюда, в прекрасном настроении, подальше от телевизора. Кто говорит подольше пережевывай, поменьше ложи в рот, я с этим не согласен. Вопрос-то, в принципе, дискуссионный, но я им быстро, оперативно, не рассишиваюсь. Потому что если стоит только возить лизора, тогда количество прямой пищи будет удваиваться, то и утраиваться. Поэтому им быстро, весело, поозорнул, постучал ложкой, а по он посуду сбежал с кухни. Все. Еще один важный момент. Я никогда не запиваю пищу. Чем-либо, соками, водами, любыми жидкостями. Пью в любом виде жидкость, только не ранее, чем через час-полтора, поскольку вода попадает в желудок, разбавляет желудочно-кишечные соки. Практически не участвуют в расщеплении этих продуктов. Поэтому я даю естественно, путем пищи в желудке растворяться. Поэтому воду пью позже. Еще о воде. Очень важно воду пить в те моменты, когда восправляются чувство голода. Проголодались, пьем воду. Неограниченное ограниченное количество, но небольшими дозами. В течение дня не менее 2 литров взрослому человеку. Поскольку человек состоит не менее 60% из воды, соответственно, наш основной жизненный продукт – это вода. Правильно? То есть мы, по сути, вода – кожа, кости. Значит, нам нужно восполнять запасы воды в своем организме. Мы ее теряем, у ее и как. Что еще хочу сказать? Обязательно делайте разводочные дни. Я хочу каждому человеку рекомендовать один и тот же и тот же принцип. Я, допустим, в детстве того в принципа. Раз в неделю голодаю полностью. Мой желудок, мой отдыхает от пережевывания. Я пью только воду. Для меня это и сухая еда, и вода в том виде, в котором она есть. То есть я ее ем, я ее пью весь день. Другие люди, допустим, могут пользоваться таким принципом. Едят яблоки, фрукты, кто-то пьет молочнокислое, это тоже разочный день, это тоже полезно для вашего желудка. Но я лично, я голодаю раз в неделю. Прекрасно очищает желудок, а прекрасно делает меня бодрым, озорным, немножко злым и веселым. Состояние просто чудесное. После того, как пора голодаешь, на следующий день, следующего утра, чувствуешь себя просто с помолодевшим, помолодевшим, сильным, и веселым. Еще очень важно, я советую вам постись. Я пощусь два раза в неделю, не потому, что это какой-то... Христианин не очень, очень набожный, либо принципиальный. Дело совершенно невольно. Очень полезно, живут туда то отдохнуть от мясного. В эти дни я выбрал среда и пять. Ну так больше нравится. Я в эти дни не ел того, что когда-то дышала или двигалась, или размножалась. Растительная пища, мед и опять же наша любимая вода, без которой ни туда и не сюда. Что касается по питанию, все рассказал. Теперь о здоровом образе жизни. Прежде всего, нужно выяснить, чем бы вы ни занимались, каким бы образ жизни вы ни вели, если вы курите, принимаете алкоголь или еще того, хуже, употребляете наркотики, можете выключать этот видеоролик, дальше не смотрите, это не для вас. Самое важное, святая святых, не употреблять и не курить. Отказаться от этой привычек. Если хотите жить долго и счастливо, и качественно, Хорошо выглядеть, хорошо себя чувствовать, вредных привычек быть не должно. Как только вы завяжетесь с привычками, нужно переходить в спорт. Вот это есть второй кит, это здоровый образ жизни. Отсутствие вредных привычек и спорт. Спорт в любом его проявлении. Чем бы вы ни занимались, главное заниматься. Бегайте, прыгайте, плавайте, поднимайте, тащите. Не имеет абсолютно никакого значения, какой вид спорта вы выдаете. Главное, чтобы вы шевелились. Наши суставы не для лежания на диване, они а для того, чтобы они сгибались и упрямлялись. Они должны двигаться, должны загружать свой организм постоянно. Важный принцип. Каждый день вы должны пропотеть от какого-либо вида спорта. Не имеет значения, вы бегаете 100 метровку, либо часами сидите в тренажерном жале, зале и наращиваете свою мышечную массу. Ходите семье на аэробику, на танцы. Как угодно. Бегайте 100 метровку, освойте стрит-воркаут, так называемый, который очень люблю под открытым небом спортивной площадке. Брусья, турники, отжимания, всевозможные. Там можно с весом своего собственного тела сделать себе великолепную фигуру. Можно, если у вас есть противопоказания, конечно, никаких тяжестей, никакого тренажерного зала. Легкие пробежки трусой, одевайте наушники, включайте любимую музыку и наслаждайтесь. Два-три круга по своему району, либо замеряйте это по времени, либо по километражу, но обязательно... Наращивайте нагрузки, чтобы тело ваше не привыкало. Постоянный стресс – это и залог успеха вашего здоровья. Вы должны тело стрессовать, толбить его постоянно какими-то новыми нагрузками. Не обязательно запредельными, просто каждый раз что-то новое менять. Я делаю великое разнообразие, великое множество всевозможных разных упражнений. Поэтому чувствую себя, знаете, будто мне не 40 с лишним, а будто мне 16. Что хочу сказать по спорту еще, никогда не перетруждайтесь. Не доводите до, до перетренированности. Это когда тошнит головные боли, полная патия, ничего в руки не лезет, даже уже и отжаться не можешь. От пола 10 раз спокойно. До этого состояния давить не нужно. Я занимаюсь каждый день. Я занимаюсь какому принципу? У меня тренировки дробятся. Не буду рассказывать это неинтересно, каким образом я занимаюсь, поскольку подходов делаю. Это уже тонкость. Я хочу сказать, что хожу на спортплощадку каждый день, либо бегаю, либо силовые упражнения. Я по своему самочувствию, как и вам тоже советую. Заниматься каждый день, но в щадящем режиме. Если себя плохо чувствую, у меня там тошнота, головной бой, я сделаю легкую пробежку, одеваю наушники, кружок 2, 20-30 минут, буквально по своему району пробегу трусой, особо не напрягаясь. Сил больше, я могу бежать с ускорением, могу бежать 10 километров по полтора часа бегаю, могу пойти на спортплощадку сделать что-то гимнастическое, растяжки, легкие отжимания и так далее, повисеть мне с головой. Это такое простое для разных групп мышц, чтобы их просто подгрузить и держать их в тонусе. Если я чувствую себя абсолютно бодряком, на сто у меня полно-полно сил. Я завяжу бодрости. И у меня невероятное желание себя показать. Я иду опять же на этот так, пресловутый назов, так называемый стоит воркаут на площадку по трубке мы И долблю все группы мышц, турник, брусья, силовые упражнения, которые запрягают буквально все. Вот так вот таким вот образом я действую. То есть я. По своему телу отдыхать не даю. Каждый день хоть минимум на чего-то даю. Было бы чудесно, если бы вы еще занимались, допустим, йогой прекрасная гимнастика, единоборство. То есть все, что вам нравится, нет никаких показаний. Все, что вам нравится, все, что вам подходит, после чего вы чувствуете себя прекрасно, бодро, себя ощущаете. Этим нужно заниматься. И последний, самый важный кит, третий. Это эмоции. Почему я на них делаю акцент? Все то, что вы до этого слушали, не имеет никакого значения. Занимайте вы спортом, как вы питаетесь, как вы двигаетесь, не имеет никакого значения. Курите вы или пьете. Принимаете вы наркотики или нет. Вообще, как вы выглядите, как вы проживаете эту жизнь, не имеет значения. Если вы эмоционально нестабильны, если постоянно стрессы, постоянное расстройство, жалобы на жизнь, скандалы, сопли, слезы, это все будет разваливаться, это все не имеет никакого значения. Вы будете рухлявым человеком, будете развалиться и снаружи, и внутри. Поэтому самое главное, нужно быть эмоционально сильным человеком. Никогда не поддавайтесь стрессам. Учитесь техникам стрессоустойчивости. Всегда улыбайтесь. Пусть улыбка будет вашей визитной карточкой днем и ночью, буквально круглосуточно. 24 часа в сутки. Улыбайтесь по поводу без. Всегда. Вышли на улицу, сушите зубы. Всем всегда желайте добра. Хвалите себя, хвалите того человека, которого вы видите в зеркале. Наладьте отношения в семье с родителями, в семье со своими детьми. Будьте положительным. Никогда никому не жалуйтесь на себя или на жизнь. Это страшно. Это просто будет вас разваливать изнутри. Будет настоящая гниль, если вы будете жаловаться на жизнь. Очень страшно в жизни разочарование, когда я что-то не получил, не получила, я чего-то не дождался, не дождалась. Все, это начало конца. Ждите бед в виде болезни, Потери работы, одиночество и так далее, сопутствует ко всему вагон маленькая тележка всевозможных мелких и крупных проблем. Еще раз напоминаю, еще раз подчеркиваю, эмоции это самое важное. Будьте эмоционально сильными и стабильным. Не пускайте в свою жизнь всевозможные скандалы, ссоры, всевозможные проблемы. Относитесь к этому гораздо проще. С улыбкой любую проблему можно решить, если все решить невозможно. Почему? Вы должны по этому поводу переживать, правильно? Понимаете, о чем я? Держите себя в руках, улыбайтесь. Будьте стальным человеком внутри, а снаружи мягким, добрым, отзывчивым, внимательным, спокойным. И всегда улыбайтесь. Улыбайтесь всему, солнцу, людям, животным, природе, всему абсолютно и себе самому. В принципе, все. Пока.